Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема заначки. У многих людей, возможно у вас или у ваших знакомых, родных или близких, есть заначки. Это так называемый домашний банк, некая касса, для кого невидимая, о которой знаете только вы. Вы что-то там прячете, какую-то сумму денег. Вы туда постоянно откладываете. Вообще, по большому счету, это ребячество, это детство. Заначки лишь есть у тех, кто не умеет тратить деньги, либо кому деньги тратить не разрешает. То есть вы либо боитесь попросить эти деньги, либо боитесь их отдать, если вы их заработали. По отношению к семье, к тому человеку, с кем вы живете, от кого вы прячете заначку, ведь по сути заначка. Это значит, что вы что-то прячете. Это неуважение к вашему партнеру, это неуважение к семейной жизни, вообще к человеку, от которого вы это прячете, ведь вы это от кого-то прячете. Вам либо не дают приобрести, вы покупаете постоянно какую-то чушь лишь для себя одного, либо вы не умеете тратить деньги, вам не позволяют их тратить, поскольку вы постоянно тоже покупаете некую чушь для себя. Очень важно найти некую середину золотую в отношении с человеком, от которого вы прячете эти деньги. Не имеет значения, какая сумма там лежит. Там может быть 2 доллара, либо 5 тысяч долларов, значения не имеет. Значка это плохо. Вам весело. Вы собираете деньги, вам да доставляет удовольствие. Появляется некий спортивный интерес. Это уже затягивает. Вы постоянно туда что-то откладываете, некий налог, какую-то сумму или определенный процент с ваших доходов вы постоянно ложите туда. Но вдумайтесь, что вы делаете. Это воровство. Иногда мелкое, иногда крупное. То, чтобы вы могли бы потратить вместе. Теперь лично ваше Запомните, не бывает личных денег в отношениях, не бывает лично ваших денег в семье. Все, что вы заработали, вы и она вдвоем, втроем, в десятером значения имеет. Все, что ваше, все, что чужое, все общее. Нет ни моего, нет ни твоего. Вы должны научиться договариваться. Дипломатичным путем, через любовь, через понимание. Если вам что-то нужно... Скажите об этом прямо и открыто. Объясните, почему вам это нужно. Даже если вы не можете найти причин, которые объясняют вашу будущую покупку, просто скажите «хочу». Но задумайтесь сами, действительно ли вам нужна эта вещь, на которую вы собираете и откладываете деньги за ночь. Действительно ли она стоит того, чтобы вы уныло, тихо, постоянно крали из общего котла, из общего бюджета, на какую-то вещь, о которой человек, от которого вы прячете деньги, даже не догадывается. Правильно ли это? Жить лишь для себя этой заначкой. По-дружески ли это? По-семейному ли это? По-человечески ли это? Тратить деньги для себя, ведь они должны тратиться для всех. Если вы хотите что-то привести себе, вы заявляете об этом, вы договариваетесь и вы покупаете. Другое дело, если у вас отношения в семье разложены настолько, что каждый имеет свою заначку – это беда. Это плохие отношения, это плохая связь между людьми. Тут нужно решать вопросы кардинальным путем. Но если вы втихую прячете, и у вас, по большому счету, все хорошо, проблема у вас, вы не умеете договариваться, вы не умеете просить, вы не умеете убеждать о важности этой покупки, этого приобретения. Не нужно клянчить, не нужно унижаться, нужно твердо сказать и заявить о том, что вы хотите. Хуже будет, когда человек не будет догадываться о том, что у вас заначка, и потом эта вещь появится в вашей жизни. Вы будете уговаривать, успокаивать, будут скандалы. Вам перестанут верить, вы себе перестанете верить, вас перестанут уважать, и со временем вы перестанете себя уважать, потому что вы тянете из семейного бюджета, из общего, помните, ваше это не ваше, ваше это общее. Поэтому вы складываете эти деньги тайком, не говоря человеку с вашему любимому человеку либо вашему партнеру о том, что вы их откладываете. Помните, все, что вы хотите приобрести, вы имеете на это полное право. Но важно делать это сообща, договариваться и ставя в известность вашего любимого человека либо вашего партнера об этом. Откройте свою тайну. И не имейте тайну вообще друг от друга. Перестаньте прятать деньги, перестаньте их хавать и ныкать по книжкам, полкам. Это не имеет никакого значения, это обычная глупость, которая приведет рано или поздно к потере отношений, к потере доверия к вам и между вами вообще. Если есть деньги, они должны тратиться, либо собираться на общие вещи, на то, что вам нужно обоим. Если вы имеете слабость, что-то приобретать себе, какие-то безделушки, Пожалуйста, делайте точно так же. Покупайте себе, если вы слабы в этом отношении. Вам это действительно приносит удовольствие, если вам и это вам нужно. Но если вы эти вещи складируете и из года в год, это не приносит пользы ни вам, ни удовлетворения ни одному, ни другому. Откажитесь от этой идеи. Разберитесь, почему дух появилось такое желание постоянно что-то приобретать. Возможно, это уже некий комплекс. Вы должны разобраться, почему так происходит и научиться деньги тратить действительно согласно семейному бюджету и действительно с пользой. С настоящей отдачей деньги должны приносить не просто удовольствие ими обладание. Мы получаем удовольствие не от денег, а от того, что мы приобретаем. И если то, что мы приобретаем просто складируется, пылится на полках и к ними притрагивается рука и на них не обращает глаз, откажитесь от этих покупок. Приобретайте лишь что, что вам действительно нужно и вам принесет пользу в быту, либо в жизни. Лучше тратить деньги на поездки, на отдых, на здоровье. Тратить деньги друг на друга, покупать цветы, дарите эмоции. Меньше думайте о самих деньгах. Больше думайте о жизни, друг о друге. И откажитесь вы от своих заначек. Потому что, заначивая деньги, вы будете скоро заначивать отношения и свою жизнь. Вы сами скоро окажетесь в тайной заначке для самого себя. Вы потеряете все. Начнется с малого, с вашей заначки. Понимаете? На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.